Станок 13H предназначен для заточки спиральных сверл. Этот простой станок позволит быстро и с высокой точностью восстановить режущие кромки и геометрию изношенных сверл диаметров от 2 до 13 и опционно до 15 мм. Компактные размеры и малый вес позволяют использовать его стационарно или перенести в необходимое место, повысив оперативность работы. Для приведения станка в рабочее состояние Достаточно поставить его устойчиво на горизонтальную поверхность и подключиться к сети 220 вольт. В комплекте со станком поставляются цанговый патрон, комплект цанг, державка для сверл от 2 до 5 мм и шестигранные ключи. На станке установлен заточной диск CBN, предназначенный для заточки сверл из быстрорежущей стали. Дополнительно можно заказать цанги,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 Сверло прижимается передним концом в стенку и поворачивается по часовой стрелке, пока режущая кромка не коснется ограничителя. Поверните корпус патрона по часовой стрелке до конца. Осторожно извлеките патрон из гнезда. Убедитесь, что режущая кромка установлена параллельно проточке на головке патрона. Сверло диаметром меньше 5 мм имеет короткую длину. Для облегчения настройки кончик их хвостовика можно закрепить в державку из комплекта. Станок позволяет производить заточку сверл с углами при вершине в диапазоне от 95 до 135 градусов. Для настройки угла необходимо ослабить стопорный винт, повернуть корпус держателя вправо или влево и затянуть стопорный винт обратно. Включаем станок и ждем пока вращение двигателя станет стабильным. Аккуратно вставляем патрон в эксцентриковое гнездо, находящееся в вертикальной стойке. Проточки на головке патрона должны совпасть с выступами эксцентрикового гнезда. Слегка покручивайте патрон влево и вправо, пока звук заточки не исчезнет. После этого поверните патрон на 180 градусов для заточки другой кромки и повторите ту же самую операцию. Одновременно заточкой угла при вершине, Произойдет затылование, затачивание по задней поверхности с образованием режущей кромки и заднего угла. Для формирования второй плоскости на задней поверхности нужно ставить патрон в приемный узел на горизонтальной полке. Проточка на головке патрона должна попасть напротив штифтов, имеющихся на полке. Слегка покручиваем патрон в обе стороны до исчезновения звука заточки. Затем немного приподнимаем патрон, поворачиваем его на 180 градусов, повторяем операцию для заточки другой стороны сверла. Изменение вида профиля второй плоскости производится перестановкой установочных штифтов. Самое универсальное положение, когда одновременно установлены штыри 1 и 4. Этот тип является самым точным для сверления обычной стали марки 45. Выбрав положение штырей одновременно 1 и 3, получим вторую плоскость, заточенную с большим углом. Такую заточку можно использовать для мягкого материала. Выставив положение штырей 2 и 5 одновременно, получим устойчивую износостойкую заточку но точность при этом будет не такая высокая. Сочетание этих пяти отверстий дают большой выбор для режимов сверления различных материалов на различных скоростях с различной подачей и прочими параметрами.